Все эти годы, когда наши преподаватели работали с вами, и мы этому очень рады, мы становились моложе. Мы от каждого потока, от каждого студента получаем тот заряд молодости и энергии, тот заряд упорства, а вы нас тоже учите упорству, который помогает и нам в нашей работе с новыми поколениями студентов. Все эти годы мы по праву гордимся вашими достижениями, вашими успехами в науке.